Доброго времени суток! Меня зовут Николай, и я работаю в компании ТАРК, которая занимается продажей техники Керхер по всей России с 1998 года. Скоро 23 февраля, и мы, мужчины, будем получать подарки от наших любимых женщин. Ну а какие подарки обычно мы получаем? Носки, пену для бритья, гель для душа, нижнее белье. Женщины! Ну разве у вас не хватает фантазии для того, чтобы сделать по-настоящему интересный и... Что нам бы хотелось? Мужчинам нужный подарок. Так вот, сегодня мы разберем с вами, что же можно нам подарить. Начнем с насадки пылеувалителя для хозяйственного пылесоса. Мы, мужчины, любим делать ремонт, а иногда вам просто необходим. С помощью этой насадки мы можем просверлить любую дырку в стене, в потолке, и при этом нам не надо будет за этим потом убирать. Выглядит она вот таким вот образом прикрепляется к хозяйственному пылесосу и во время работы она присасывается к поверхности. При работе сверла все отходы собираются сразу хозяйственным пылесосом. Это очень удобно. И что самое главное, она стоит не дороже хорошей пены для бритья. Все мы любим с детства автомобили. Раньше они были игрушечные, а когда мы стали повзрослее, настоящие. Внутри автомобиля всегда... Приятно ездить, когда там чисто. Наводить чистоту лучше самому. В этом поможет насадка лапа. Подключается также к хозяйственному пылесосу и предназначена для уборки в труднодоступных местах. Под сиденьем, например, в багажнике и так далее. Стоит дороже носков. Также для уборки в автомобиле отлично подойдет комплект щеток с жесткой и мягкой щетиной подключаются они также к пылесосу имеют жесткую и мягкую щетину по цене не буду вам говорить, потому что вы и так знаете они стоят недороже дороже носков если хотите что-то еще интереснее, то без проблем насадка вв 100 в автомобиле чистоту мы уже знаем, как навести, но нам надо же помыть сам автомобиль. Щетка предназначена для подключения к аппаратам высокого давления. И во время работы она вращается, взаимодействие с поверхностью. При всем при этом имеет распушенную на кончиках щетину, что не позволит поцарапать ваш автомобиль. Что еще предложить? Масса всего. Аксессуаров очень много. Ну, а также, например, если необходимости нет в аксессуарах, то можно выбрать всегда технику. Технику можно выбрать или аксессуар. Решать вам. Купить любой из этих аксессуаров и посмотреть на многие другие вы можете на нашем сайте. targ.me. Он высветился у вас на экране. Плюс ко всему, до 23 февраля включительно мы запускаем горячую линию по номеру 723-723. Телефон также вы видите на экране. Ну а с вами был Николай. Выбирайте нужные и полезные подарки. Всего вам доброго.